Такие блюда лучше готовить в большом ваке, не переживайте, что курица, виоложенная из вака, останется сырой, она будет готовиться на своем остаточном тепле в контейнере с крышкой. Теперь вы знаете, как приготовить цыпленка кунг-паа, это несложное и ароматное блюдо можно подать, например, с макаронными изделиями из цельнозерновой муки или же со стеклянной лапшой, пробуйте и наслаждайтесь. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество. Далее. Куриное филе, 1200 грамм. Яичный белок, 3 штуки. Стручки острого красного перца, 6 штук. Арахисный соленый, 3 стакана. Чеснок, 20 зубчиков. Зеленый лук, 1 пучок. Имбирь свежий, 30 грамм. Бульон куриный, стакана сахар 2 столовые ложки масло кунжутные 3 столовые ложки масло арахисовое половина стакана крахмал кукурузный 3 столовые ложки рисовое вино или сухой херес треть стакана соевый соус 5 столовых ложек рисовый уксус 2 столовые ложки соль 2 чайных ложки количество порций 8 палец вверх или вниз комментируйте подписывайте Удачи, друзья, заходите.